Здравия, друзья. Вот мы пошли, прошли 11 подтверждений. Вообще нужно 10 подтверждений на блокчейне PRISM, чтобы баланс криптовалюты Спарта пополнился. Заходим в личный кабинет Эльдорадо, берем отсюда без пробелов. Лучше вот эту кнопку копировать нажать. Все, взяли отсюда адрес, который нужно пополнить, чтобы зачислилось участие в Эльдорадо. А у себя в кошельке Рой Кэш я еще обновлю, чтобы все были движения верными. Нажимаем вывод, вставляем сюда адрес, сюда пишем сумму. И нажимаем вывести. Сумму пишем здесь СПА. Э, и нажимаем вывести. А, ну, мы видим, что вот она транзакция еще не подтверждена, что пошла в работу. Вот так вот э, происходит вывод: э, вывод. Э, Учтите на вывод тоже комиссия. Э, один спа у меня получился. Ну, не знаю, сколько там в процентах, но мне было девяносто девять тысяч восемьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто девять пришлось выводить на один на одну единицу меньше и все и вот она не комиссия один спар получил ой да один спарта ну спар видим девяносто девять восемьсот девяносто девять семь девяносто девять семь девять девять все, и теперь ждем 10 подтверждений, там, или сколько подтверждений. И у меня сюда зачислится, будет баланс Ульдорадо И я буду наблюдать, как они увеличиваются у Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты.